Всем привет, друзья! Меня зовут Рэндал, вы на канале Буни Битмейкера. И первым делом я хочу вам сказать огромное спасибо за показанную активность на последнем ролике. Я видел, что вам это очень сильно понравилось. Как я обещал, вот вам новый ролик. Биток под вечерок, часть 2. Поехали! Мы сегодня берем темп 82 удара в минуту и начинаем мы с гармонии. Первым делом я взял вот такой FL-Case, стандартный плагин вот с таким пресетом. Потом я накидал цитрус, взял бас вот такой вот, Ну нужно было низ чем-то заполнить. звучит конечно не очень соло но потом взял второй синт сейчас второй синт взял чем-то похоже на аккордеон вот такие вот настройки у него и взял еще один цитрус, вот такой чисто для акцента Самый флкейс я раскидал вот по таким вот аккордам. Вот. Может быть это неправильно, но я в этих аккордах вообще не спец. Мне плевать. Вот такие вот у нас ударные. Бас. Такой вот кик. Хай-хэт. Опен-хэт. Клап, снейр и перкуссия. Сейчас как звучат у нас отдельно ударные. Бас. Бас я прописывал по корневым нотам самой мелодии. Дальше у нас идет кейк. Дефолтный кик вообще абсолютно. Дальше у нас идет хай-хед. хай, -хэт. хай -хэт у нас без панорамирования, Панорамирования. Да, все верно. Потом у нас идет Openhead. Первый громкий. Второй у нас идет чуть-чуть потише, потому что он не на главную кто Дальше у нас стандартный клап, тоже без какой-либо панорамы. Потом у нас идет снейр, вот такой вот прикольный. Он также абсолютно полностью без панорамирования, но есть лесенка. Дальше у нас идет перкуссия, вот так вот нам прописано, тоже без панорамы, но я и сделал обратную лесенку. Сделал лисенку наверх. Это звучит классно. Теперь, как же у нас звучит драм партия в целом? Шикарно. Вначале у нас играет вот такой вот FL-кейс. Не забываем про войс Потом у нас в партии уступает наш аккордеон. Ну, я называю так, что это на самом деле я в душе не ведаю. Затем выступает в силу баса. игрательно э, наш аккордеон. Но мы забыли про вот одну вещь. Вот про этот акцент. на Лупермане, нашел вот такой вот э, вокальный луп. Звучит он очень здорово. Да, по сути, он не сильно подходит, как мне показалось, но я опустил его на 300 центов и чуть-чуть подпичил. И выдал ему вот такие вот настроечки, чтобы он звучал более интересно. Как это звучит вместе с ним? Вот так. Да, забыл сказать, что я повесил gross бит на него вот с таким пресетом. И реверберацию сделаем. Это у меня на лупе висит такая обработка. Все тоже очень просто. Насрочки показал. Ну, на, на группе ударных ничего не висит. На бас надо повесить параметрик. Вот так, пердело. Ладно, шучу. подрезать высокие частоты чтобы все было прекрасно а на кик мы вешаем наш присед сайдчейн вернее мой все шикарно по хай -хайду. обработки тут минимум естественно в низкие частоты обязательно мы срезали больше две обработчик у меня нету Жидосик. надеюсь вам понравилось обязательно подпишись на канал поставь лайк и баба